Шри Hare Кришна Krishna, Hare Krishna, Хари Кришна, Hare Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Хари Кришна, Кришна Hare Rama Hare Рама Rama Rama Hare Hare Hare Кришна Krishna Кришна Hare Hare Рама, Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама Рама, Рама Рама Кришна Hare Кришна, Hare Кришна, Кришна, Кришна, Ари Хари, Ари Рама, Ари Рама, Рама, Рама, Хари. Итаига брангая, итаига Hari Hari Bal Hari Bal Hari Bal Hari Bal Gaur Hari Bal Hari Bal Amayor Hari Hare Krishna, Oma Jnana Timiram Dasya, Jnana Anjana Salakaya, Chakshorun Militam Jena Tashmai Shri Gurave Nama, Gurave Gaur Chandra Yara Dika Krishna Yaya 3 Кришна, Хришна, Кришна, Кришна, Кришна, Хришна, Rama Rama Rama Are Rama Rama Hare, Hare, Hare. Hare, Hare Oh Hare Krishna uh, Sundar Gopal Sundar Gopal Sundar Hare Krishna. Gopal. Oh, Hare Krishna who who want who who want listening meaning of this kit? Uh, it was Abhiram Prabhu. Who? Uh, I think he is Abhiram Prabhu. Yeah. Uh, he is not now? here, Gurdev. But he will probably see recordings. Huh? He will. He will see recording. Now he is not here. Oh no! But but so so now no need. Now no need. Um, explain this meaning. Yeah. Gurudev, as you like as you like if you can explain he can see recording on youtube uh And if I you have he some he... An another topic then decide. yeah if you're not here no need no explain this thing sir, okay? okay yes Yes. okay okay today today you try listening harry krishna Hare... Ри Кришна, Гурунанд. Саааа, саунд ками? Yes, okay. Okay, today, today we try listening. Прабхупад, Ри Today we try listening Prabhupada. Okay? This Прабхупад, Упадешамрита. time to time so many devotees they are asking so many questions to Prabhupada. But Prabhupada, he gave answer. So, so today try listening this instruction of Prabhupada. Okay. So one devotee he asked to Prabhupada, oh, this life that so much need doing association of sadhu. Now this is the question of uh, one devotee. You know, this life, so much need to association of sadhu. Then Prabhupada he gave answer well, sure necessary must you can do association of this sadhu. Yeah. Like this Mahaprabhu when he gave this rupa sikya, you know, how Mahaprabhu explained Brahmanda Brahmite one Bhagavad Nij, Guru Krishna Prasadepai Bhakti Latabish, you know. So surrounding this material wall, very, very fortunate person. There came to assess of Sri Gurudev. Yeah. But when Gurudev he gave mantra, this is the like this, this is the one seed. Yeah. But Gurudev he, he put some seed hard of a devotee. But necessary, this devotee, this is duty, is the time to time he gave the water. If not give water, then what happening, After some days, This is, this seed became best, you know. So telling what is this water, well, shrabana, kirtana, jale, kare, sechan. Mahaprabhu gave an example, doing shrabana and kirtana, this is the water, yeah. If not give water, not association with sadhu, then what happening? Then this seed of this mantra, this seed never grow, you know, then become dry, you know, they become dry best. So necessary, must your life association sadhu. So Mahaprabhu telling Sadhu Sangha Sadhu Sangha Sarvasastrekai Labamatra Sadhu Sangha Sarvasidhi. So telling all scripture there gave ishteks and sadhu sanga sadhu sanga. You must association son of sadhu. Yes, all scripture they are telling. When you are doing only one moment, association of sadhu, then you got all kind of perfection you can get. Yes. So necessary so much sadhu sangha. Without sadhu sangha, our life is completely empty. So Goswami Tulasiddhas, he also telling, Vinnu satya sangha vivek na hoi, rama kripave na sulava nashoi. Telling without association of sadhu, yes. Винну саттвасанга бибег на ахой. That meaning you have not got any kind of knowledge. When you are associates of a sadhu, then you can understand who am I, where you are coming from, after where you going, you know. Only associates of sadhu, then you can understand. And without mercy of a Lord, you know. Without mercy of a Lord, also you cannot attend of sadhu sangha. Only special mercy of Allah, then you can associate, commit the So telling when you are got this association with So Bhagavad they are telling, Bhaba, Ababa Gabrahmeita Jada Janasya, Tahiri So you are when our, suffering, you know, this material world suffering when finishing. Then you are coming to свасяса саду, и, and when you are coming свасяса саду, then you understand all kind of problem, all kind of suffering, finishing now. Yeah? Then саду. So Prabhupada is telling, necessary to саду without association of a sadhu, He cannot do anything. So necessary, you are associaion с говорит, что сегодня мы послушаем наставления Шилы Бхатисидан Сарсвати Прабхупады. Так много было случаев, когда его ученики, они задавали вопросы, это все записывалось. И на основании этого есть целая книга. Упады Шамрита Шилы Прабхупады. То есть э, его наставление. И вот сегодня мы такие вопросы поразбираем. Один из вопросов, который задали э, Шили Прабхупаде так ли необходимо человеку саду санга? Насколько она ему необходима? И Шила Прабхупада он сказал, что эта необходимость, она абсолютная. То есть здесь не может быть сомнений. <coughs> Почему? Э, Махапрабу э, он в «Рупа Шикшам» дает наставление Рупе Госвами объясняет «Брамана Брамите Кон Бхаги Гуру Кришна Прасаде Пая Бхактилата Биджа. Здесь он, I, uh, explain this line nicely. Mm -hmm. «Брамана Брамите Кон бхаги, Гуру Кришна Прасаде Биджа. Здесь говорится, что с незапамятных времен душа, она блуждает в этом материальном мире по различным материальным вселенным то есть есть 8 миллионов 400 тысяч жизней и мы проходим весь этот цикл однажды мы были камнем однажды мы были насекомым однажды мы были полубогом даже брамой возможно даже индрой занимали это положение и говорится что когда страдания и вот этот цикл, э, и страдания, связанные с блуждением дживы по этому миру, подходит к концу, то она обретает милость э, самого Господа и преданных. Гуру Кришна Прасаде, Пая Бхакти Латабиджи. То есть одновременно милость Кришны и милость э, его преданных. Или другими словами, милость Кришны, она приходит как Шри Гуру как вайшнавы. И э, таким образом, когда мы обретаем истинную саду санг, мы можем понять, что наши страдания в этом мире они подходят к концу. И как, э, что символизирует да, начало пробуждения, начало э, как бы рассвет души? Да? Это символизирует то, что гуру он вкладывает семя живого существа бактилата биджа, то есть семя преданного служения. И Гуру Махараш говорит, что очень немногие люди, они а, обретают а, эту возможность. Очень далеко не многие, далеко не для многих людей, а, как бы приходит такая возможность в жизнь обрести саду сангу. И, но а, когда мы обретаем эту саду сангу, когда гуру он как бы распространяет милость Господа для нас и вкладывают в наше семя, в наше сердце семя преданного служения, мы тоже должны приложить некоторые усилия для того, чтобы этот росток он пророс и начал расти и принес плоды. Какие это усилия? Мы должны его поливать, мы должны давать воду. <coughs> а что это за вода? Это вода Шраванам и Киртанам, слушание о лилах Господа и воспевание его святых имен. Но. Сам, как бы суть в том, что сами мы не способны на это, мы не способны дать вот этот нектар шраванам и киртанам а, самостоятельно. Как бы мы пришли к гуру, получили это семя, и все, и как бы сами развиваемся. Нет, а, мы можем а, этот поток, эту чистую воду а, получить только лишь в саду Санги. Только лишь, когда мы находимся в процессе саду Санги под руководством истинного гуру Ивашнава. и ваишнава. И Туаси он говорит, что без общества саду ты не получишь истинного знания, не обретешь как бы, той платформы, которая необходима душе, чтобы развиваться, истинное знание, понимание того, кто я есть на самом деле, в чем заключается мое предназначение. И как же нам обрести саду-сангу? Саду-сангу мы обретаем по милости Господа. И вот здесь Гурмахараш подводит итог, что как понять, что мы обрели по-настоящему милость Господа, когда только лишь когда у нас есть саду-санга. Это значит, что Господь очень милостив, это Его настоящая милость. Это символизирует то, что мы обрели настоящую милость Господа, когда, мы, когда у нас есть возможность совершать саду-сангу. И также говорится саду-санга, саду-санга, шасты такой лава лава-матра саду-санга, Здесь говорится, что даже мгновение общения с саду, оно дарует все совершенства. Yes, finish Guru Maharaj. Finish. So, so Prabhupada telling some, but what happening? What is the, your qualification? You know, adhikar, necessary, you can Adhika. Next like Adu Sangha, you know, how your qualification. So sometimes so, Prabhupada telling sometime you are staying very near to sadhu, but sometimes even staying there near of sadhu. But you, also you are not following the instruction of sadhu. But somebody you can say, they are staying far away from sadhu, but they are following all instruction of sadhu. Yeah. Sometimes what happen? If somebody staying always staying with the sadhu, but association, but if not follow this instruction, not you are staying with the sadhu. Like this with Mahaprabhu staying Kala Krishna Das. You know one devotee black Das he's staying. But even he's staying with Mahabrabhu, when Mahabrabhu went to South India, that time, in some person, such a person, they are, you know, saying some ladies, they are trying to attract to them, you know, they are Kala Krishnadas, they are saying to some lady and they are attracted to Kala Krishnadas. Then he left Mahabrabhu, he ran away to this lady, behind of this lady. But anyhow, Mahaprabhu again he bring to him. But he is staying with the Mahaprabhu. But they are not following instruction of Mahaprabhu. But somebody can say they are not staying with Mahaprabhu. They are staying far away. But they are completely they are following instruction of Mahaprabhu. You know they are following instruction like this. Gopalvardhan Goswami. He is not staying with the Mahaprabhu for long time. Only when Mahaprabhu went south to India, that time, you know, very little time, he came to associate of Mahaprabhu. Nartamanda Ashtakur, he did not take darshan of Mahaprabhu, but he completely followed Mahaprabhu, all instructions, following the all instruction of Mahaprabhu, you know, Mahaprabhu. So, sometimes you saw somebody staying with Sadhu, but Mahaprabhu, but they are not following their instruction. They are not staying with this they are staying Mahaprabhu, staying with this, Gurudev. But if they are not following the instruction, they are not staying with no Gurdav and Vaishnavas. If somebody is staying very far away to Guru Vaisnava Mahaprabhu, but they are completely following instruction of Mahaprabhu and Gurudev. This is the this is the association of, and sadhu. Yeah? Association of sadhu. Like this Rupa Goswami. Махапура только this прайяк, только he дал instruction, очень little времени. Он встретился с Махапуром, но он полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью staying полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью Продолжение следует... Мы продолжаем следующие стратегии с Садhu. Это Садhu Sangha. То есть, почему вы вести с Садhu? Вы идете в temple, когда вы идете в temple, они yeah, Махаправу, Festival, they are following. So why you are going to temple? But you are, you know, you are the of a sadhu, yeah. So they, so, so they are telling. What is the meaning of a mat? Yeah, temple. You know, our telling the mat. Our language. So Prabhupada are telling. What is the mat? Mat meaning is the patanti basanti jatra chatra, yeah. Here is the all student. This is the spiritual student. We are the always take the spiritual student and they are what they are doing. They are patanti and basanti. Basanti meaning they are staying with the temple and what they are doing. Patanti. Pathanti Pathadi meaning they are studying our all scripture. In a spiritual scripture, we are staying, always they are studying, and always we are going harikatha. This is the temple. Temple meaning not only for eating, for sleeping, this is the temple, no, temple is the, where is the always going Harikatha, you know, always, always the Harikatha where are going, this is the Raya, this is the temple. So you are going to temple, there is the, when coming like this Mathura, when you are staying in Mathura, temple, when coming Janma Hashtami, that time Gurudev, you know, maybe so many days they are discussing Krishna Katha, and Gurudev, All брахмачари саньяси, they are acting. You can telling, you know, Кришна ката, you know, they are telling. Маха Гурудев, he gave to everybody, you know, gave to everybody chance. Everybody telling Hari katha, well, oh, all Sanyasi, they are all Brahmachari, you know, they are prepared about Кришна татто. When камики Радхаштами, Гурудев also gave the chance to everybody, everybody prepare son. This is Radha Tatto. They are for five day. They are going Radha Tatto. Also Guru Dev sometimes invite to very very scholars person. You know, very very scholars person invite to temple. And they are, you know, they are they are discussing Krishna Katha. When coming any Guru day. You know, Gurudev also gave to chance. You know, chance everybody. You can speak. You can speak. You can speak this way. Гuru Dev this way he give teach to all brahmacari sannyasis hari katha hit you know he give chance for every body so when I am coming Mathura temple you know when I come Mathura temple then I saw that every day three three time going katha, you know Money time katha, after noon, After Sandhya Arati, then also Hari Katha. There I saw always Hari Katha, Hari always going to Hari Katha going there. So this is the mud. That meaning, now our so Bhaktivena Thakur telling, jyadina grihe bhajan dekhi grihate Golagabhai. If our house also, well, not only who is staying temple, always they are telling Harikatha. All Prabhupada are telling. You know, from this Goloka Vrindavan, from this Goloka Vrindavan, I am this Radharani Nikunja, Radharani, you know, Nikunja of I am manifested this material world. All Prabhupada telling my all Grihastha devotees house also Goloka Vrindavan. Why? They are also going Krishna Puja, Krishna Arati, Krishna Katha, Krishna Kirta Nesari, all Grihastha devotees also. You know, Al-Grias, the devotee also, this house also going Harikatha. You know, necessary. Always they are doing Harati Puja every day, discussing Harikatha, yeah, discussing this house, Harikatha. So if not Harikata Gurdav, this recording, Swami Maharaj Gurdav, this Harikatha recording, they are also you know, playing this house, you know, this house also going Krishna -katha. So Prabhupada telling, yeah, Садву-сам-правдарна-жана-матха-утсхаводи-карахи. Uh, so you are doing, doing this all um, festival, give the chance to everybody Krishna Katha necessary going always, you know. Very necessary going to always this Krishna Katha. But so telling when going Hari Krishna Katha, then what happening? You know? If you are not listening to Hare Katha, then what are listening? Then you are listening to Gramya this material talking. But when you are listening always Harikata, then you have no time, you know, you have no time you are discussing this material thing, you know. You have no time discussing material. So necessary, always you are engaged to Krishna Katha. Yeah, always Krishna Katha, Name Ruchi, Harikuru Vaishnava Savasu Vradhu Sabu. So, so so Name so, Ruchi, necessary you are, you know, Name Ruchi interest to chanting this holy name, doing Vaishnava Seva. Yeah. So, so happening this all kind of festival, they are given chance to, you know, they are always Krishna Katha, Krishna Kirtan, Krishna Nam necessary going. So, Harikatha, Alajana, Mudhati, Jatra, when you are listening to Harikatha, then what happening? Yes, yeah, this Harikatha like this, you are give water, you know, this planted give water. Then your Bhakti slowly, slowly, slowly increase your Bhakti. But if not listening to Harikatha, then what happening? Our bhakti slowly slowly going to you know, going to down. So nature always always listening to Harikatha. Chetna unma shriveless love. So bhaktai sadhu bhagitear sadhu, sadhu saṅkarle jhana jaije bhogarapata jari kupad. So Prabhupada so when always you are listening to Harikatha, then what happening? Then you are understanding. You know, your so association of sadhu, how is the powerful the association of sadhu and how is the very powerful is the association of a you know, bad association, you know how much this is the bad, then you can understand. Understand bad association is the very, very bad Грех, жадность, ягода, прити, прити, рахито, убдеш, все это богоугодие. А где прекращение? Кале, So, Prabhupada telling, you know, there are renounce renounce, also two kind of renounce. Yeah. One is the uh, bairagya, one is the yukta You know, bairagya, one, you know, the bairagya, bairagya, so many kind of associated. Uh, renounces, you know, like this monkey, you know, outside you can see monkey, he has no house, he has not put any dress, what you want, he got, he the eat, always fruit, you know, but outside you are saw, like this one very big sense. but inside you can the so much, you know, sense enjoyment, so much of bhogi, meaning so much is the sense enjoy sense enjoyment you know so much lusty but outside you saw you like this very big renounce but inside so much lusty but so probably no necessary you are become jukta baia juktavayagya meaning you know as much in need to this maintaining this body you know that much only you can accept what you are accept you know offering to Krishna, when you put some cloth first according to Krishna, this prasad you can use. You know, to maintain this body you are need, you can that much you can accept according to Krishna, and then you can accept this thing. You know, this is the Jukta Vera. So telling when you are coming sadhu, then you can understand what is the Jukta Veraya and what is the Uh, phalgu bairagya, phalgu river, you know, river. Outside ика ниса, they are sand sand. But well, little bit you dig, then you can see inside flowing the water. That meaning, outside you are saying, oh, you are a very big, renowned person. But inside you are so much lusty, you know, so much this material desire. when you are understand this thing only you are association of sadhu, coming to association of sadhu, then only you can understand to, you know, how you are maintaining this spiritual life. Without association of sadhu, then you cannot understand how you can maintain this spiritual life. So Prabhupada telling, must you have association of sadhu. Without association of sadhu, everything is the empty, you know, then you can. Uh, progress this spiritual life oh Hare we... Krishna yes oh, Hare Krishna now you know I you are now you are going to Bhagavad Katha is the going here so uh you can now do translate okay now you are going to take prasad so tomorrow again you are listening to Hare Katha okay tomorrow is the same time yes yeah, same time 12 mm -hmm. o'clock Хари-Кришна давай, Гурма, хорошо, что ты. Кришна Пряки. Ям Сундала Дараники. Яй Гурулям. Андре Исурапури Дуликаки, Лила Бхаттики, Джай Амаль Кришна Прabhuti, Адвини Бхатти Кришна, Кришна Дасики, Дасики,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 Кришна, Гурмахараш сказал, что у него сейчас Бхагаватан, ему нужно просад принять. И сказал, что завтра тоже будет в это же время вот. А Сейчас я переведу то, что Гурмахараш говорил. Гурмахараш сказал, что мы должны следовать саду санги в соответствии со своей квалификацией. Что это значит? Есть много примеров, как кто-то, например, находится рядом с садом, все время находится рядом с гуру и с вайшнавами, но не следует наставления. И это не считается саду-сангой. Тот, кто, возможно, даже и ни разу не видел саду, но следует его наставлению, это считается саду-сангой, подлинной саду-сангой. То есть из этого мы можем понять, что, что является критерием истинной саду-санги. Это когда мы следуем наставлениям саду. И есть такие примеры, как... Кала кришнадат спутник Махапрабу, он был личным слугой Махапрабу и путешествовал с ним по Южной Индии. Но хотя он был все время рядом с Махапрабу, он целиком и полностью не следовал его наставлениям. И когда он привлекся одной цыганкой, он просто оставил Махапрабу ради цыганки, ради женщины. И это не является истинной садусандой. Но, например, такие личности, как Гапал Батта Госвами, он видел Махапрабу всего лишь а, в течение четырех месяцев, когда он был еще ребенком, когда Махапрабу а, жил у его отца и дяди. И затем он всю жизнь следовал полностью целиком а, настроению и наставлениям Махапрабу. А, или к примеру, Шивонаратамда Стакура, он вообще ни разу не видел Махапрабу, но был идеальным воплощением следования наставления Махапрабу. И много других таких примеров, которые доказывают то, что для истинной саду Санги не является необходимым условием как можно больше быть физически с гуру, с саду наиболее важным показателем является желание и способность следовать наставлениям, которые дает Гуру, которые дает Сад. Из этого мы можем понять, что ценность Садусанги, она как раз таки в том, что следуя наставлениям, которые дает Гуру, мы можем осознать путь, по которому э, мы идем, путь Бхакти, и успешно проходить все препятствия, которые встречаются на этом пути. Дальше Шила Бхакти Сидан Сарсвати он говорит, э, что является э, также эффектом э, обретения Садусанги и почему э, саду они обычно живут в храмах, да, что, что с собой символизирует храм, почему а, вот эта концепция Мадха, она вообще появилась, почему существует Мадха. И Бхактисидан Сарсвати он объясняет, что когда вы приходите в Мадх, когда вы приходите к саду, а, то обычно люди приходят на праздники, а, такие как Джанмаштами, Радхаштами. И, а, что такое вообще Мадх? Мадх это как духовный университет, где есть студенты, которые обучаются духовным наукам. Они изучают Писание и учатся слушать и говорить Харикатху. И когда люди приходят к саду в Мадх или в храм, они приходят зачем? Они приходят за тем, чтобы услышать вот эту харикатху, услышать харикирта. И Гуру Махараш вспоминает, что когда он приехал в Мадхуру к Шиле Бхактиданти Нарайну Гусай Махараджу, к Шиле Гурудеву, то он увидел идеальный пример вот такого духовного университета. Когда Шила Гурудев в такие праздники, как Джанмаштами, он несколько дней подряд... Побушна, вдохновлял всех своих учеников и саньяси говорить харикатху, и он каждому давал шанс, а, эту возможность а, говорить харикатху, почувствовать этот вкус, получить этот опыт. И харикатха была несколько раз в день, 3-4, даже иногда 5 раз в день была харикатха. Харикаха и харикинта. И Шилагурудев он самого Гуру Махараджа поднимал, чтобы он говорил Харикатху, других Вайшнавов. Таким образом, Бхактисиданта Сарасвати Такуран говорит, что вот Мат он является филиалом Гаоки Вриндала. Это как тоже добавлю из другой лекции, Гуру Махарадж говорил, что. Удова он поступил в университет в Раджавасе, где директором является Шимати Радхарани, но не смог его закончить. Бактисиданта Сарасвати Такур он пришел в этот мир, чтобы открыть филиалы этого университета по всему миру. Вот Мат он является таким филиалом университета Шимати Радхарани, университета в Раджавасе но более того, Бхактивино Такур в своем баджане шуда вчера чарана Рену не помню эту строчку уже. В общем, он там поет, что дом преданных, если там поклоняется Туласи, если там есть божества, если там звучит Хари Киртан и Хари Кадха, он тоже не отличен от Галоки Вриндавана. И Бактисидан Такур он подтверждал это, говоря, что дом моих преданных это тоже Галок и Вриндавана это тоже такой филиал поэтому Гуру Махарадж он передавая данным наставления Шилубактисиданта Сарасвати Такура он вдохновляет нас что наш дом он может стать тоже таким воплощением Галок и Вриндавана если мы будем следовать этому настроению и каждый день пересказывать харикадху читать харикадху просто даже он говорит если вы будете включать запись харикадхи Шивы гуру Шивы бхактидан с вами прабхупада других вашнамов гуру варги то ваш дом он будет наполняться вот этим а, трансцендентной энергией и будет подобен Галоким рендавана и да Таким образом, Бхактисидан Сарасвайт-Такур показывает, что э, если вы будете в Саду Санге, если вы будете следовать Саду санги, то э, вы обретете огромное богатство. Прежде всего, вы э, увидите ценность, э, ценность того, что несет с собой Саду Санга и какова, каково ее могущество. И также вы поймете, каково могущество Асад Санги. То есть, если мы не находимся в саду Санги, если мы находимся в асад Санги, насколько она сильна, насколько она забирает наш ум и порабощает. Ингуру Махараш говорит, что тот, кто большинство времени погружен в следование наставлениям саду, слушает, пересказывает Харикатху, у такого человека просто не остается времени на то, чтобы пересказывать граникатху, Катху, то есть мирскую Хари -катху. Также в саду Санги мы учимся многому. Мы обретаем знания, как идти по этому пути Бхакти, успешно преодолевая те препятствия, эти трудности, которые предполагают сам этот путь. И одно из таких э, очень серьезных препятствий, которое без истинной садусанги, санги да, без принятия наставлений ващнаов мы не можем сами преодолеть, это э, понимание истинного отречения. Э, есть э, несколько видов отречения. Одно из них, ну, в, в самом общем случае, два вида отречения – истинное и ложное. Ложное отречение, оно называется по-разному, его называют Пхалгу или Маркета раги Что значит Пхалгу? Палгу есть такая э, река, которая э, уходит под землю, и э, снаружи мы можем видеть только лишь пересохшее э, русло реки, и э, как, бы, как будто реки там нет, она высохла, но на самом деле э, она течет под землей. И как только мы э, немножко копнем в этом месте, мы увидим, что там вода. Таким же образом, э, человек, который следует ложному отречению, он внешне показывает свое отречение, что его ничего не привлекает в этом мире, что у него нет вожделения, у него нет материальных желаний. Но если мы копнем чуть-чуть поглубже, то мы увидим, что все это спрятано внутри, все это... Скрывается, внутри это все есть, либо маркетовая раги, Маркетовая рагия это обезьяне отречение. Просто здесь другой пример с обезьяной, поэтому оно по-другому называется так суть одна и та же. Подобно тому, как обезьяны, да, они как бы внешне они ведут очень отреченный образ жизни, они живут на улице, они. Там спят под деревьями, да, а, у них нет дома, а, они питаются очень скромно. И даже выражением своего лица они показывают, что я такой отреченный, меня ничего не привлекает. Но как только стоит там пройти мимо туристу с рюкзаком, где лежат бананы, то такая обезьяна, она не может устоять, чтобы не наброситься и не заполучить эти бананы. Таким образом, обезьяна, она тоже как бы является символом вот этого ложного отречения. Что же такое истинное отречение? Истинное отречение называется юктовой раги. юктовой раги значит, что я внутренне, да, я следую этому отречению, хотя внешне может это не всегда быть очевидно, то есть наоборот происходит. Такой человек, он все, что приходит, в его жизнь в соответствии со своим уровнем, со своей квалификацией, он все это задействует служение Господу, беря для себя только лишь то, что необходимо для, для его тела, для его жизни, прежде всего предлагая это Господу и используя это как махапрасад Господа. Вот это истинная юктовой раги. И всему этому мы можем обучиться в саду Санги. Без саду-санги у нас нет просто шансов понять вот все, все вот эти тонкости, всю, всю эту ситханту. А мы понимаем это только лишь, когда мы видим пример саду, когда мы пытаемся следовать их наставлениям. И таким образом саду-санга, не зря говорится, что она является позвоночником бхактики скелетом Бхакти, что без нее невозможно продвигаться по этому пути. Без Садусанги с собственными усилиями мы, как бы, мы попадаем только лишь в иллюзию, мы не способны преодолеть эту иллюзию. И благодаря саду-санге наше Бхакти, оно, вот этот росток Бхакти, он, спас, он как бы прорастает постепенно постепенно проходя вот эти все уровни Гуру Дай Гуру Гарри Кришна.